Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и этим уроком я начинаю записывать серию видео о Substance Designer. В ней я буду рассказывать об этой замечательной программе и начнем с самых основ. Куда же без них? И постепенно придем к уровню профессионала, когда будем создавать сложные ассеты. Я постараюсь рассказать обо всех крутых возможностях данной программы. Поехали! Сегодня 15 сентября и на данный момент самая последняя версия Substance Designer 2018 2.1. Чтобы создать новый проект, вам нужно зайти в файл и выбрать New Substance или нажать Ctrl plus N. После этого появится окно, в котором вы увидите пресеты для Graph Editor. Обычно вся работа начинается с базового пресета Physical Based, Metalness Roughness. Но вы также можете выбрать любой из других и прочитав описание, понять для чего их можно использовать. Итак, выбираем базовый пресет, пишем название Graph. Затем выбирается размер текстуры. Пока оставляем Absolute и об этой опции поговорим чуть позже. Разрешение оставляем по умолчанию и формат я рекомендую не меньше 16 бит. Чтобы у Вас была качественная текстура для Displacement и Normal Map. При желании, Вы можете выбрать HDR32 бит, но данный урок начнем с 16 Также при выборе пресета, Вы увидите базовые ноды, которые будут созданы в Graph Editor. Это Base Color, Normal, Roughness, Metallic и Height. Нажимаем OK, чтобы создать эти ноды. В итоге, они появятся в граф Editor, а в панели слева появится так называемый Package, который хранит все настройки вашего материала. В общем, весь пак материалов у вас будет всегда в Explorer. При желании, вы всегда можете его экспортировать как отдельные текстуры, поделиться в Substance Share, сохранить специальный файл для Substance Painter и так далее. Во время работы, мы периодически будем возвращаться к этой панели. По центру, как вы уже поняли, граф Editor. То самое окно, в котором создается безумное количество нод и творится магия. И если кликать по нодам, то справа будут появляться их настройки, а в 2D View текстура получаемая в ходе разных манипуляций. Также есть библиотека разных скриптов, материалов, фильтров, которые пригодятся вам в создании Super -ассета. И она находится слева под Explorer. И конечно же 3D View, в котором отображается Real-Time рендер полученного материала. Давайте поговорим о горячих клавишах и навигации. Итак, CTRL plus N. Создание нового Substance Graph. Чтобы открыть сохраненный Substance проект CTRL plus O. Закрыть Substance Designer CTRL plus F4. Сохранить проект CTRL plus S. Отмена действия CTRL plus Z и возврат действия CTRL plus Y. Навигация в Graph Network очень простая. Чтобы приблизить или отдалить рабочее пространство, используем колесо мыши или Alt плюс правая кнопка мыши. Панорамирование производится с помощью средней кнопки или Ctrl плюс правая кнопка мыши. Чтобы сбросить настройки зума, нажимаем Z. Чтобы выровнять все ноды по окну Graph Network, нажимаем F. Ctrl плюс V и Ctrl плюс C в копировании вставка нот. Чтобы вызвать меню, с помощью которого можно добавлять ноды, комментарии, фреймы и так далее, нажимаем правую кнопку мыши. Вызов списка фильтров производится нажатием пробела. Также все ноды фильтров находятся на панели вверху в окне Graph Network. Затем вам могут пригодиться горячие клавиши для использования разных типов соединений для нод. Вверху на панели Graph есть иконка Link, и там три типа соединений: стандарт, материал и компакт материал. Чтобы разобраться, для чего они нужны, давайте я возьму какой-нибудь фильтр из папки Материал Filters Блендинг в библиотеке и перетяну его в окно Grab. Как видите, у него много исходящих соединений и производить соединения с каждой нодой, скорее всего Вам будет неудобно. Поэтому разработчики придумали решение этой задачи. Это вторая опция под названием Материал В меню Link. Активируется нажатием клавиши 2. Теперь, если выбрать какое-нибудь исходящее соединение и начать вести то все остальные автоматически будут тянуться вместе с ним. И как только вы произведете соединение с любыми исходящих каналов, например Base Color, то все остальные тоже автоматически соединятся. Чтобы сделать материал компактным, нажимаем 3. В Компактном виде у вас будет одно исходящее соединение, которое автоматически соединится со всеми нужными каналами. И если нажать 1, вы активируете стандартный режим соединения, когда выбирается только одно исходящее.